Дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала С вами заново я, Серый Кролик Ну вот, у нас наконец-то наступило лето, грубо говоря Уже вторую неделю Один раз был за это время дождь Температура 27-30 градусов в тени И приезжающие люди спрашивают у меня Какая же температура в моем крольчатнике, который сделан из пенопласта При этом с той стороны утеплен еще USB Пойдемте внутрь, посмотрим Пойдем. По поводу температуры Конечно, есть два варианта, ну... Взять градусник и померить, какая же тут температура. Или поставить какой-нибудь электронный, сравнивать улицу и здесь. У меня здесь такой вот китайский градусник. Сфокусирую только на центре. Видно, хорошо. Называю температуру. Семьдесят два. Это влажность. А, девятнадцать и 9 Девятнадцать и девять градусов. То есть температура идеальная. Ну, можно до 20 поднимать в данном помещении. Ну, вообще в помещении. 19 градусов. Вот взял в руки 20. Ровненько 20 градусов. Ложим его на сеточку. Эксперимент, например. Ну вот. Опа, вот сюда просто. Пускай накипит. Но влажность, как вы заметили, 70%. Почему такая ситуация? Крыши не было, дождь прошел. Поэтому здесь создалась влажность. Для этого я открыл здесь двери. двери открыты постоянно. Но при этом я не делал здесь еще вентиляцию. Почему? Потому что здесь не жарко. Влажность, да, потому что здесь крыша у нас течет, поэтому как бы влажность большая. Но с помощью открытых дверей, конечно же, это все выгонится. Открывать двери я буквально на 1 час утром, ну и один час вечером. Не больше, потому что иначе здесь повысится температура. Почему же такая здесь низкая температура? Друзья, если кто знает, пенопласт, он теплопроводность имеет ну, там, минимальную, то есть он не нагревается с улицы. поэтому у, через него не передается внутрь помещения ну, высокая температура. По поводу людей, которые когда я спрашиваю ну, когда меня они спрашивали, почему ты не говоришь какая у тебя температура, я не мог это сказать, потому что не было электронного. А обыкновенным вот таким вот ну ртутным как говорится, никто не меряет друзья. Если вы видите у людей, когда в инкубатор ложит обыкновенный градусник, это фуфил, туфта. Объясняю почему. Смотрите, лайхак, да, лайхук, лайхак, ну как не назови. Фишка в том, что температура в этом ртутном градуснике, как поднялась до 72, до, ой, 37 да, 37,2, там или 36,6, она не сбивается, пока не возьмешь и не стряхнешь. Она сама не опускается, то есть мы положим здесь в помещении этот ртутный градусник. Вот как добежит она, допустим, хотя здесь даже и нету понятия, здесь 34 градуса должен быть. То есть на солнце, если набежит она 34 в тени или на солнце, так она и будет. Куда ее не занеси, тут будет 34. Вот сейчас тут температура и 36,5, положи, и будет тут температура 36,5. То же самое в инкубатор. Как Да, мы настраиваем на определенную фазу инкубации яйца, неважно какого или чьего, хоть свое ее простое. Как установилось, допустим, 37,2. Вот здесь будет 37,2. Но если инкубатор мы открываем, закрываем, смотрим, поворачиваем, здесь всегда будет температура 37,2. То есть этот градусник не подходит для этих измерений. Он для моментального измерения, которое, ну, как температура тела э, или температура тела животного или человека. А помещение таким градусником никто не меряет. И в инкубацию яйца такие градусники не ложат для проверки и для контроля температуры. Я надеюсь, ну, таким вот простым языком попытался объяснить, э, почему вот такую фигню, когда я вижу в видосах в Ютубе, да и в других, э, лежат для контроля градусник это фуфил ну или люди не понимают или, или или полежал ничего не делали юлька смотрим 25 температура 25 влажность 74 то есть я подтверждаю что здесь очень влажно я это не отрицаю и это очень плохо для кроликов поэтому мы двери э, открываем я говорю детки давайте Тут походите немножко, ну, чтобы немножко так воздух сбудражить. Но температура, при том, что на улице за бортом, как это говорят, 27 градусов Кто не верит, сейчас мы вынесем градусник туда на улицу Ну и посмотрим, какая же температура у нас на улице То есть я его ничего не делаю Ничего, пойдемте, пойдемте как раз мы посмотрим, что у нас тут на улице на улице бассейн, слава богу, еще не пробили, подкосили немножко. Свинки там сейчас сходим, посмотрим. Жизни радуется. Цыплят их нужно. Скоро будет отсаживать вольер. Дай бог, зарплату получим дней так через сколько? 15? Дней через 15 получим зарплату. Сделаем наконец-то сюда здесь вольер. О, уже температура 22, растет. Так что, друзья. Что хотелось по поводу градусника Потому что смотрел видео Мы будем закладывать четвертую партию инкубационного яйца Скорее всего перепилы И вот смотрю сейчас, набираюсь опыта Сейчас же никто не читает Все только смотрят Набираюсь опыта для того, чтобы сделать правильную инкубацию Перепили яйца, которую я ни разу не делал И наткнулся на то, что Используются вот эти дурацкие Градусники Это неправильно Вот уже у нас тут 22-23 градуса если еще постоять здесь на улице, с учетом того, что еще только 12 часов дня, вы сами поймете, что на улице очень-очень жарко. А пенопласт, хоть он крохкий, плохой как бы ну строительный материал, он все-таки утеплитель, а я использую как основной строительный материал для создания стен, он идеально подходит для создания комфортных условий для содержания наших участков. Пошли посмотрим, что за свинки. Свинки наши, как видите, жизнь радуются. Вообще трендец. Ну, тут лежит. Уже заграли. Всю пленочку содрали. Я не знаю, как они пытались выбежать или вылезть. Но я им ничего не делать не буду. Будет дождь, пускай мочат А вот Будут эти два брата кровата. Видите? Им вообще. Вот в обним... Это две девочки. Это две девочки, уже розовые. Ну, никуда без этого не делать. Все, друзья, что хотел показал. А, а аршанская крольчиха серебро у нас привела крольчат. Чет, 4 да. 4 штуки от а, чауского а, лобце Так что ждем второй акрол от второй крольчихи. А, крольчат покажем. Я уже честно забыл, не пойду туда на кричат. Покажем. А, обязательно. Жирные такие мордатые. как ох. Все, Орша, вам привет отдельно. Спасибо за хорошую крольчиху. Одна уже точно родилась, сейчас ждем вторую. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирное небо над головой. Всем пока. Теперь уже и шесть. Смотрите, друзья, 24,6, 50% влажности. Улица, я вот с вами, 24,8. Все, друзья, всем пока.